Всем привет, кто меня еще не забыл, с вами я, возрожденный Соним. Ну а перед началом этого видеоролика, я спешу тебе сообщить, дорогой зритель, о том, что в мире очень много бездомных животных, которых срочно нужно найти. Люди были настолько жестокими, что просто посадили их в коробку и отвезли на свалку. Я, конечно же, ни на что не намекаю, но если ты поставишь лайк, то одно любое домашнее животное, брошенное на свалку, будет радостным. А если еще и подпишешься, то она найдет своего хозяина. И сегодня рубрика новости. <как> О боги, у меня что теперь есть? Плойка на таком прекрасном отечественном телевизоре. Да не может быть. Это вот такой прекрасный кот. Ребят, я счастлива. Зайдя на Twitch, я смог обнаружить канал Генсухи. Но что я увидел, меня поразило в шок. Она купила себе PS5. <как> А главное, посмотрите на этого котика, который счастлив от того, что спит, потому что кто-то поставил лайк и подписался на мой канал. И сегодня, как я уже говорил ранее, зайдя на стрим Генсухи, смог обнаружить донатик от некого FixplayGG, всем известного Фикса. Да-да, именно его, вы не ошиблись. В общем, залетел он такой на стримчик, задонатил ей 2000 рублей и написал комментарий просто «А». Ну, тем временем, когда сидел, наблюдал за этим всем, Генсуха издала свое А, как кря, будто резиновая уточка. Не повторяет, сделанного профессионалами. И тут у нас идет как по стандарту, благодарочка. И как я смог заметить, Генсуха решила потролить Фикса, выгоняя со стрима. Фикс, это ты? Привет, спасибо, что за 2000, а ты чё хули, ты вообще тут, тут пришел уходи. И тут же Фикс не растерялся и кидает еще 2000 рублей с комментарием ушел. Ушёл. Ты что, реально подумал то, что на этом все? Серьезно? Даже внизу нарисовано то, что там не полностью ролик просмотрим. Ну ладно, не суть. Но я постараюсь так уж и быть поменьше так делать. Что за очки спрашивают? А что, вам понравились, да? Крутые, да, я согласна. Крутые. Хм, подождите-ка. А это что за очки у нее на голове? Да ну, глазам не верю. А стоп, обознался. Я думал то, что это очки от Гуси. Ой, ну Гучи, ну какая разница, в принципе. Те, кто шарят за эти очки, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я, может, себе такие же приобрету. Какие-нибудь фальшивые, может быть. Не сыть, важно. <смех> так, у меня что? У меня одного такая картинка зависла, короче. Я такой смотрю этот видеоролик, у меня картинка зависла. Это нормально, в принципе? А, это одна так неподвижно сидит, что ли? Серьезно? Она неподвижно так сидела, я прям в шоке. Надо у нее уроки сидения на стуле взять. Я прям, это... Прям... Неплохо. Фикс, спасибо тебе огромное за 2000. Ты что там, мажор, алё? Насколько я знаю, что ты этот... Ну, безденежный. Хм, странно. Фикс опять зананатил 2000 рублей. Ну да. А говорил то, что ушел. Ну и, в принципе, ладно только вот донат сильно не вижу ну ладно идем дальше и тут я слышу от нее такой фикс ты что же безденежный мне просто фикса жалко стало он наверное бабла срубил своего клипа кожаные штаны а ты что безденежный жалко фикса надо бы братанчику позвонить Алло здорово братан слыхал про подземку эм, к чему это? Ты серьезно? Там, где Генсуха покупает шмот. Кто такая генсуха? Ты шутишь? Ты не знаешь, кто такая наша великая Генсуха? Да нет, кто это вообще такая? Ты что, откурился что ли? Да нет же, вроде я не курю. Ну тогда иди погугли, потом поговорим, мне уже зрители дождались. Итак, я вернулся от небольших переговоров. Извините, что заставил вас ждать, мои дорогие зрители. Ну, думаю, это было недолго. А где дота? Ты меня знаешь? Я почему когда-то меня Откуда ты меня знаешь? И почему, когда я доначу, меня оскорбляют, ах, И снова наш Пикс донатит 2000 рублей. О боже, мне кажется, Генсуха в душе светится от радости из-за таких донатов. Но ничего, самое горячее впереди, дорогие зрители. На самом деле интересная реакция у нее на донат большой суммы. У меня, когда донатят огромные суммы, я типа обычно говорю типа схуяли. Схуяли, схуяли ты мне донатишь. Типа, здарова, привет. Ну хоть и разъяснилось, что почем. А так можно подумать, задонатил большую сумму и тебе выгоняется со стрима. И сейчас мамки на хейтеры такие. Кого эти два отка? Я больше могу задонатить. Не знал, что дружу с Симплом, значит, да, это не то. Не знал, что я дружу с Симплом. Значит, другой фикс. Тиктоке снимала, это И снова прилетает донат от нашего фиксплея. Ну, текст вы видите, в принципе, на экране. Странно, но я же не знал, что они дружат тоже. Я бы тоже бы хотел, если честно, подружиться с Симплом. Но, видимо, мне это не светит никак. Эх, ладно. И именно в этот момент наша Сухи пришел в голову то, что этот наш Фиксплей, который еще вот этот, кожаные штаны снимал. Ну, что, кстати, странно, то, что Фиксплей сразу же в нике своем указал, то, что это Фиксплей ГГ. Также сразу можно и Симпла узнать. Ну да, тут и не поспоришь, Симпла каждый знает. Особенно, как они взяли этот кубок. Я думаю, им труда не составило выиграть все комнаты и занять первое место. Респект и уважение. Ты вообще лучше бы мне не донатил. Бессил. О, боже. Боже. Иди в КС-ку играй. Как же мы можем заметить, Янсуха не сильно рада маленьким донатам. А, кстати, интересно. еще КС отправляет играть. Ну и вот, ё-моё. Ну ладно, пойду тоже катку сыграю. Может что-то получится. Two hours later. Да блин, ненавижу играть с сильверами. Сколько бы и ни пытался, все равно сливают катку. Игроки, которые даже не могут нормально дать инху. Мой совет, дорогие такие игроки, изучите дефолтные позиции, и тогда смело можете идти в бой. А если не знаете, не играйте, блин, дайте нормально людям поиграть. Мне начать по-другому разговаривать э, со зрителями, чтобы, знаешь, какая-то была лояльность с моей стороны. Чтобы. Э, ну, знаешь, не все не все понимают мой юмор, допустим, да, и мой стиль общения. И... А, она решила переосмыслить свое обращение с подписчиками. Не, ну тут, конечно, интересно. Ну, видите вправду. Например, ты задонатил, и тебе говорят, чтоб ты ушел нахрен стрима. Блять, боже, боже, ушел. Вы то познакомились, пока удачного стрима. <свеч> Я и не думал, что донаты настолько страшные. И тут же опять он говорит, что ушел. Блин, Фикс, ты когда-нибудь уйдешь или нет? Видимо, я вправду крепкий мужик, то что бои, не боится вот идет вот, Просто смешно. Ну все, все, теперь можно оскорблять. На поездка развела. А ты сам с Москвы, да? <с и тут, конечно же, прилетает последний донатик от Фикса. Как только Фиг захотел выйти со стрима, Янцуха говорит, что можно и дальше продолжать терпеть ее оскорбления. Но мы с вами, дорогие зрители, с остальными яйцами, и все же попробуем как-нибудь переубедить ее не оскорблять нас. Мы справимся, ребят. Как вы заметили, она начала интересоваться, откуда он, а потом, видимо, все же он вышел со стрима, и эта информация стала неинтересной. Ля, я всей душой верил фикса и он не подвел он реально с остальными яйцами любит пугать и гунсуху нашу все же у него это удается как же он идеален мальчики берите пример с него и вы завоюете твоим небольшим донатом сердце любой стример а возможно Сможете пригласить ее на свидание, дорогой зритель. Спасибо, что досмотрел до этого момента. И у тебя хватило сил сделать это. Знай, ты лучший. Ты сделал жизнь одному котенку ярче. Ну, если ты, конечно, поставил лайк и подписался, и возможно даже дал возможность найти своего хозяина. У микрофона был Соним. Всем удачи и всем пакедова.